обратитесь к палитре красного цвета. Подберите чистый красный оттенок, как можно ближе к томатному, но без примеси синего цвета, пока исключите все оттенки, напоминающие цвет ягод малины или спелой вишни. Вам подойдет светлый, ясный красный цвет. Приложите к себе лоскут ткани такого цвета и смотрите на себя в течение нескольких минут, тогда вы заметите перемены к лучшему, ваше отражение в зеркале Скажет вам, что в одежде этого цвета вы будете выглядеть прекрасно. Затем возьмите ткань красного цвета с синим оттенком. То есть э, вам не подходящую. Возможно ваши глаза настолько привыкли к светлому и теплому цвету, что вы не сразу почувствуете разницу. Подождите немного. Посмотрите на себя внимательно. Красный с синим отливом холодный цвет. Он уничтожит теплый светящийся оттенок вашего лица, погасит блеск глаз и сделает вас бледной и усталой. Теперь протестируйте, если подберете подходящие ткани, палитру розового цвета. Идеальным для вас будет цвет лососины. Отрицательно подействует на ваш облик прохладно-постельный цвет, увядающий розы. Этот цвет подходит женщинам летнего, но не весеннего типа. Отчетливо вы почувствуете благоприятное влияние оранжевого цвета. В одежде теплого, красивого, оранжевого или абрикосового цвета вы будете выглядеть необыкновенно красиво и привлекательно. Возможно, вы просто случайно не обращали внимания на эти цвета, однако теперь убедитесь, насколько они подчеркивают ваше очарование.